Приветствую, друзья! Меня зовут Роман Карловский. я практикую дыхательные техники и медитации. То есть мы занимаемся практиками энергодыхания, это повышает энергетику и очень хорошо очищает сознание. У нас здесь есть баня, прекрасное питание, ресторан работает для нас. И также у нас здесь проходят очень такие серьезные медитативные практики, мы работаем с состоянием самадхи. Формат ретритов очень ценен, потому что ты уезжаешь на три дня, меняешь обстановку, куда можно погрузиться в чистое пространство, комфортное и понятное. И вот мы ездим в ретритный центр «Папин Дом» уже более пяти лет, делаем здесь ретриты, потому что здесь очень хороший светлый зал с хорошей вентиляцией, что очень важно для практик дыхания. Меню мы разрабатываем сами. Полностью. Ретрит – это погружение, погружение в атмосферу природы, погружение в такой ресурсный круг, в компанию людей, которые с тобой на одной волне. Это очень важно. Тогда процесс происходит такая Синергия и эффект намного глубже. Здесь все сделано для прокачки, для ретрита, что ты приезжаешь конкретно на практику с определенной целью, с намерением и никуда не отвлекаешься. Для меня практики Романа Карловского стали очень мощным трансформационным инструментом. Инструментом, который позволил мне глубже познать себя. Познать свои различные состояния, познать свои а, возможности, способности и а, свои ограничивающие убеждения. в целом атмосфера, то есть я реально зашел в это здание, и мне уже показалось, что я уже просто релаксирую и нахожусь в каком-то блаженстве. А сам это гвоздь программы, это, конечно же, наше энергодыхание, наши программы, которые сам Рома разработал. И это было ну, просто незабываемо, как всегда. То есть я уже брал базовый курс от Ромы и проработал именно то, что мне было нужно. Я вот именно впервые в жизни, наверное, поняла, вот, каково это э, жить и состояние вот того самого ресурса, когда не нужно все время бороться, все время на силе воли выезжать, вот на как цепляться зубами за все, когда все в радость. Вот. И хочу сказать, что действительно, например, для меня это в первую очередь работа не только с психикой, с блоками в теле, это действительно работа через тело, но это именно ощущение какой-то, вот здоровье, что ли. Я поняла, что все могу. На работе стала руководить отделом и так далее. Но именно вот ощущение, то самое ощущение, состояние, когда э, это как будто жить с время в состоянии болезни, с температурой и превозмогая себя, вот что-то делать. И наоборот, когда ты живешь, ощущаешь, что ты можешь. Здесь, в Ярославле, я уже второй раз на ретрите с нашей дружной командой и понимаешь, что с каждым разом я все больше и больше проникаюсь этим местом и вообще всем тем, что здесь происходит. Здесь очень живописно, очень красиво. Никто отсюда не возвращается прежним, все мы уже немножко будем другими. Здесь очень много классных, позитивных людей. Здесь все улыбаются и смеются. Также здесь очень вкусная еда. Очень классный ресторан. Ну и в целом, да, то есть этот ретрит, ребята проводят, проводит, центр энергодыхания проводит уже э, не в первый раз. Сюда они ездят уже достаточно долго, поэтому здесь все настолько выверено и отработано. И проходит все на высшем уровне. Ретрит для меня это событие, которое позволяет собраться. Собрать все мысли, все свои действия, все планы и мечты в одной точке. Мы находимся на ретрите среди единомышленников, которые поддерживают тебя вне зависимости от своих убеждений, своих целей и своих прошлых достижений. Это очень важно, и многие, многие задачи после ретрита решаются гораздо лучше. Я езжу на ретриты Роману Корловскому уже пятый год. Я считаю, что самопознание – это первооснова и фундамент для понимания человека самим собой. Когда мы хорошо знаем себя, когда мы себя чувствуем, когда мы осознаем, кто я есть в этом мире, тогда мы можем распространять благо, счастье, какие-то свои глубинные ценности в эту вселенную и здесь на этих практиках удается очень быстро соединиться со своими ценностями если вы не знаете как провести свои выходные проведите их с романом и ольгой корловскими потому что это удивительно то что дают эти ребята это волшебно шикарное место очень вкусная кухня, атмосфера невероятная. Та публика, которая здесь собирается, она запомнится вам на всю вашу оставшуюся жизнь. То, что вы откроете в себе, это никакими словами объяснить невозможно. Я рекомендую, я хочу, чтобы каждый почувствовал в себе что-то новое. Приезжайте сюда.